Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам про такую радиостанцию, как Альфа-80 с приставкой Плюс. Давайте начнем с комплектации. В комплект входит само тело радиостанции. Выполнено на литом алюминиевом шасси для большей надежности. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 вольта и емкостью 3500 мАч.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 а также клипса для крепления на пояс и темляк для руки. Инструкция полностью на русском языке. Как мы уже говорили, выполнена она на литом алюминиевом шасси в пластиковом корпусе. Так как модель имеет степень защиты IP54, а это значит, что корпус радиостанции спокойно выдерживает попадание брызг и крупной пыли. На лицевой стороне расположен динамик, под ним микрофон. Сверху мы видим SMA разъем для подключения антенны и два регулятора, а также светодиодный индикатор. С левой стороны три кнопки управления радиостанцией. С правой стороны находится прорезиненная прокладка, а под ней аксессуарный разъем по типу Kenwood для подключения кабеля программирования и гарнитур. С задней стороны мы видим отверстие под темляк, клипса крепится на два болта к самой радиостанции. Аккумулятор фиксируется специальным креплением. Включается радиостанция правым регулятором, он же отвечает за громкость рации. Каналы переключаются следующим регулятором, всего 16 каналов. Озвучка происходит на английском языке. Большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. При этом индикатор светится красным, а на прием зеленым. Далее идут две функциональные кнопки, которые вы можете запрограммировать на необходимые функции. Функционал на этом не ограничен, но остальными функциями можно воспользоваться при программировании радиостанции с компьютера. Рабочий диапазон 400-520 МГц. 16 каналов памяти, на которые заранее запрограммированы частоты 8 ЛПД и 8 ПМР. Мощность радиостанции регулируется от 0,5 Вт до 10 Вт. Емкость батареи 3500 мАч. Габариты радиостанции без антенны 145 на 60 на 40 мм. Вес полностью в сборе рации 295 грамм. Рабочий температурный режим от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Данная модель является более бюджетным продолжением линейки радиостанций Альфа-80 и Альфа-85. Радиостанцию Альфа-80 Plus можно охарактеризовать как крепкую, надежную и мощную рацию, которая не подведет в трудных условиях. Из-за высокой мощности ее также можно использовать в сильно зашумленных условиях или местах с плотной застройкой. Емкий аккумулятор будет долго держать зарядку, несмотря на мощность радиостанции.